В Луганске на 18 сентября существенных изменений нет, поскольку Луганск себя обеспечил определенным коридором. Карательные войска были отброшены немного дальше по трассе Н-21, видите, до Веселой горы и Счастья, там закреплена линия фронта, и между станицей Луганска и Макарова. Это определенное расстояние такое такого зазора э, обеспечивает более-менее стабильную и мирную жизнь жителей города Луганска. Карательные батальоны, расположенные между населенными пункта и Лутугина, не ведут обстрелы сейчас Луганска, потому что, наверное, у них большие проблемы с боекомплектом и, в принципе, с орудиями. Я думаю, у них проблемы и не только такого характера, а и с обеспечением, с продовольствием и также с горюче-смачными материалами. Такая же примерно ситуация у остаток вооруженных сил, расположенных севернее Красного Луча, но у них есть такая Своеобразная надежда, что по трассе М3 э, подразделения с Дебальцева будут выдвинуты рано или поздно, и они воссоединятся. Есть у них эта надежда, э, желание и, может быть, даже и возможности. Вот сейчас их судьба зависит от перемещения вот котла в Дебальцево. Ну, в Дебальцево он еще такой вот полуоперативный котел. Вооруженные силы Украины э, в Южном котле, остатки Южного котла, бездействуют. Хотя здесь... Определенные боестолкновения происходят небольшого характера, но они такие происходят. Не буду останавливаться на них, потому что много разных источников, э, э, вернее, отсутствия источников о, и информации о их нынешнем ситуации. Амросевский котел ликвидирован. Под Моспино остатки вооруженных сил Украины занимают немного меньшую территорию, скукожились они, съершились и возможно из-за того, что они вот более кучно начнут себя держать, потому что контролировать какой-нибудь участок здесь или территорию, даже расплывшись, это губительно для них, потому что их будут вылавливать поодиночке, будут понемножку откусывать. И просто им повезло, что армия Новороссии сейчас занимается совсем другими задачами. Если бы она прокатилась по ним, то они бы просто катком были бы смяты вмяты в Донбасскую землю. И вот им здесь реально повезло. Вот они остались здесь, и судьба их сейчас на волоске висит, но им сейчас немножечко повезло, потому что ими сейчас не занимаются. Но, думаю, сюда обязательно будет прислано несколько подразделений наших, грамотных по э, ликвидированию и по обезвреживанию. Этих, этих вот остаток вооруженных сил. На Южном фронте хунтовские войска были отброшены из Староласпы и Новоласпы. Линия фронта теперь проходит между населенными пунктами Старая Игнатовка и Белая Каменка. Немножко расширился зазор, появилось более-менее такая безопасное снабжение или сообщение между населенными пунктами тельманова и более северными частями Народной Республики. Также сохраняется безопасность для передвижения и соблюдения контроля над трассой Новоазовск-Донецк. Северо-западнее Мариуполя. Линия фронта в принципе не меняется. Какие-то маленькие боестолкновения происходят в северо-восточной северо северо части Мариуполя. Это населенный пункт Талаковка, восточная часть Мариуполя. Также по-прежнему Саханка закреплена за ополченцами. И контроль по трассе Е-55 проходит до населенного пункта Широкина. Между Широкино и, вот и Безыменная, и вот Саханка, Саханка. Диверсионные группы наши, расположенные немного севернее э, Мариуполя, свернули свою деятельность, либо раз сосредоточились, либо покинули просто населенные пункты, и сейчас, ну, я не могу сказать, где они находятся, может быть, здесь остались некоторые группировки. Может быть, некоторые воспользовались определенным коридором, который существовал к своей восточной группировке. Ну, или просто ушли в небольшое такое подполье своеобразное. Я не знаю, что с нашими диверсионными разведывательными группами там, но они решили не показываться сейчас и вести свою деятельность в тайне. Для, для нас это небольшая загадка вот что произошло с Докучаевском здесь над Докучаевском был определенный такой населенный пункт назывался он Александриновка хунтовские войска покинули как мы вчера в принципе и предвидели э этот населенный пункт за неимением э достаточной мотивации там нахождения каких-нибудь оперативных задач они там не выполняли и сейчас они были отброшены вплоть до трассы Н-20 и теперь вот возле населенного пункта Новотроицкая Наши подразделения контролируют этот участок дороги. Вот такое вот произошло оттеснение хунтовских войск здесь и возле Новоласпы. Нормальное такое количество территорий было отжато. Смотрите, как это произошло. Я думаю, это примерно так произошло. Южная группировка, наша в принципе южная группировка, поняла, что сейчас первостепенных задач и приоритетных по захвату Мариуполя не будет сделано. Она немного переместилась с юга на север, прошлась отмела хунту, отсюда снова освободила, в принципе. Прошлась дальше не по вот этому котлу, расположенному под Моспино, который бывший Амбросевский, они уже там были, в принципе. А прошлась немного, э, немного западнее своих границ, вот нынешних границ. И прошлась через Докучаевск. Конечно, хунтовские подразделения здесь были либо ликвидированы, либо отброшены. Это уже второй вопрос. Но, тем не менее, эта территория теперь контролируется армией Новороссии. И теперь эта южная группировка, которая подошла Одна из основных ударных групп, наверное, пройдется через аэропорт, или как минимум здесь используют немножко своих, своей бронетехники. Потом дальше они обязательно к есиноватой подойдут, и обязательно поучаствуют в ликвидировании вот этого котла, Ждановского, который действительно сейчас в котле. А также, может быть, часть группировки будет задействована нашей для оттеснения хунтовских войск до населенного пункта Авдеевка, чтобы выровнять здесь линию фронта, вот возле Авдеевки. Я вижу, что все-таки наши силы подошли к Донецку обратно. Сейчас нужно сделать зазор у Донецка такой же, как и у Луганска, чтобы местные жители смогли спокойно заниматься своими задачами в тылу, в нашем тылу, и восстанавливать инфраструктуру, и в принципе не бояться этого террора, который наносит сейчас хунтовские войска». В ближайшее время я бы пропрогнозировал здесь такой исход. Авдеевка будет под контролем ополчения. В будущем будет обратно маринка вплоть до Курахова отброшены хунтовские каратели. До Карловки. Вот здесь вот Курахова, Карловка. И как дальше пройдет до Красного партизана или до Горловки я не знаю. Но примерно вот здесь линия фронта будет так и проходить. Где-то так. Вот между Карловкой и Горловкой. Это видно ну, по плану сейчас как они идут по войскам. Ближайшие изменения. Будут так. Теперь наша армия Новороссии будет заниматься зачисткой вот этого котла под Ждановкой. Потому что они действительно наносят сейчас террор по, го по городам, по Харциску, по Зуевке. Вот. Много чего они здесь делали, уже нашкодничали. Я думаю, с ними уже переговоры без толку вести. Их будут просто либо брать в плен, разоружать или ликвидировать. Сейчас здесь начнутся активные боевые действия. Вот именно в этом котле. Я почему-то в этом сейчас не сомневаюсь. Они немножко рассосались, подослабли решили воспользоваться такой возможностью выхода к своим э, группировкам хунтовским. Их отделили, группировку эту ликвидируют, ну а потом уже займутся вот этими мобилизованными, демобилизованными, морализованными и деморализованными э, войсками, расположенными возле Дебальцева. И Дебальцева все-таки здесь много очень бронетехники, реактивных систем, здесь всего много и личного состава. Их немножко нужно сместить вниз, э, чтобы во-первых, не наносить сильных разрушений для города, Дебальцев все-таки большой город и во-вторых, чем больше территорию они будут занимать, тем проще их будет ликвидировать в данном моменте, они немножко рассосредоточатся и тогда их тоже можно будет э, ну, вести очень удачные, эффективные Боевые действия. Потому что если они будут расположены возле Дебальцева, очень сгущенная группировка, они легко могут прорваться, так же выйти без проблем абсолютно обратно в Светлодарск. У них, в принципе, есть сейчас снабжение по этой трассе М3. Я думаю, такое, это оперативное все-таки окружение, не полная блокада. И есть у них возможность через трассу М3, в принципе, снабжаться. Да, они не выходят дальше трассы, потому что боятся на какие-нибудь засады и не ведут здесь разведку. Эта территория бы считалась бы нейтральной. На самом деле. Нарвались на пару мин, может быть, растяжек и так далее. Но по трассе у них снабжение есть. Как только они спустятся немного южнее, и тогда и ими займутся. Произойдет это где-то одновременно. Ликвидация Ждановского котла под Янакиева. И потом уже Дебальцева будет спускаться вниз. Где-то это одновременное событие будет С разницей максимум в один день. Что у нас на группировке? Где у нас тут? Ага. Бригада мозгового отдала определенную часть территории под контроль хунты э, близко к расположенному к лисичанскому треугольнику. Сейчас линия фронта проходит вот между Капитанова и вот Новоташковка. вот Новоташковка. Вот такой вот населенный пункт. Первомайска они ни разу не брали и так и не возьмут. То же самое это касается Кировска. Хунтовские войска могут предпринять попытку, пока еще не заняты с Дебаевским, пройти вот где-то вот здесь, еще раз. Знаете, попробовать через Стаханов. Но Первомайский Стаханов им никогда не удавалось взять, и никогда они в принципе его не возьмут. И в крайнем случае сюда будут брошены резервы, потому что наши резервы находятся недалеко от этих территорий. Они сейчас не на юге, а именно сконцентрированы в центре. И поэтому, что хунтовские войска не думают, что будут предпринимать какие-то попытки прохода. Это нужно идти либо большой группировкой через Стаханов, очень большой либо не идти вообще, потому что маленькие заходы нам показали, как возле населенного пункта Красного Партизана заканчиваются окружениями, ликвидированиями, и у детишек забирают конфетки. Было это недавно сделано возле населенного пункта Красного Партизана. Детишками были хунтята. Ну вот, где-то так, где-то так. Подытожим на сегодняшний день. У нас оттеснение хунтовских войск. По трассе Новоазовск-Донецк и их оставление возле Новоласпы. Вот у нас расширение произошло. Еще одно расширение у нас произошло возле Докучаевска. Но это неминуемое, оно было предсказуемо очень легко. Вот еще одно расширение произошло. Э, диверсионные группы наши э, территории эти либо покинули, либо замаскировались, либо они просто оставили населенные пункты. Вот такой момент еще. Ну, с аэропортом мы постоянно ждем информации об аэропорте, как там происходят события. В ближайшем будущем котел вот возле будет зачищаться, возле Ждановки, вот именно вот этих карателей, потому что они слишком много уже террора принесли жителям. Это все всплыло, все наружу, показали, что здесь фашисты сидят, они а не какие не военные, хоть и боеспособные военные. Обычные фашисты сидят, расстреливают мирное население, ликвидировать их надо и все. Переговоры, перепереговоры какие-то нет ни в коем случае, там сидят сведомые командиры и фашистские их исполнители, не годится с такими хлопчиками нам не по пути и переговоры с ними вести уже никто не будет, я думаю что наша армия которая сейчас расширит немножко линию фронта вот здесь возле Авдеевки или сначала приоритетно поставить задачу ликвидирование этого котла причем, как это будет происходить в ближайшее время, не думаю, что будет много братов, будут браться в плен. Ну, только по своему собственному согласию, если они это пожелают. А так, в принципе, военнопленных больше тысячи хватает уже у армии Новороссии. И хунта не особо... Вот сегодня были сорваны, допустим, переговоры по обмену. Об этом сообщали нам в пресс-центре ДНР. Хунта не особо спешит обменивать своих военнопленных, они им особо не ценны, завтра еще следующие опять переговоры по обмену военнопленных, так что котлы теперь будут зачищаться начисто, и весь мусор, который они там принесли, весь этот фашистский свои там символики и лозунги, будут, в принципе, вместе с ними положены рядышком, на Донбасской земле. Ну, вот так